Сегодня у нас в обзоре насос погружной центробежный водолей БЦП 0540, который состоит из электродвигателя однофазного для переменного тока, напорной части, имеющей 6 ступеней напора, укомплектованным кабелем питания, нейлоновым шнуром, коробка, гарантийный талон. Все это изделие идет в сборе и поставляется заводом-изготовителем с гарантией 2 года. Данный насос поднимает 0,5 литра в секунду на 40 метров напора, то есть он поднимает в рабочей точке номинально 1,8 метра кубических в час при подаче на 40 метров в высоту. Максимальные его характеристики составляют 60 метров подъема и максимальная производительность 3,6 метра кубических в час. Насос укомплектован кабелем питания длиной 40 метров от насоса до пускового блока и еще 1,70 метра от блока до вилки. В блоке находится пусковой конденсатор, который является частью насоса и позволяет работать этому насосу от сети 220 вольт. Также в комплекте идет 40 метров шнур синтетический разрывной нагрузкой 320 кг. Насос имеет выходное отверстие, 1 дюйм, внутренняя резьба и проушина для крепления троса или шнура для подвешивания насоса в скважине или колодце. Высота насоса составляет 470 мм. Его диаметр в наиболее широкой точке 105 мм. Он может эксплуатироваться в скважинах внутренним диаметром от 110 мм или погружаться в колодец как вертикально, так и горизонтально с применением кожуха охлаждения. Насос водолей BCP-0540 может применяться в системах автономного водоснабжения без давления и с давлением. При работе насоса без давления насос можно погружать на глубину до 40 метров в скважину или колодец и при этом он будет подавать 1,8 метра кубических воды в час. При работе насоса в системах водоснабжения с созданием давления Глубина загрузки насоса должна составлять не более 20 метров, оптимально 10-15 метров. При этом насос будет создавать давление от 2 до 3 атмосфер и обеспечивать водоснабжение объемом 1,8 метра кубических в час. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. До свидания.